Добрый день! Сегодня мы находимся на Исыкуле южный берег. Сегодняшний ролик хотим посвятить юрте, точнее каркасу. Как вы знаете, каркас состоит из трех основных элементов. Это тундук, кереге и лук. Сейчас мы вам подробнее все это покажем, расскажем. Прошу. Осенью каждого года, когда движения в деревьях прекращается, наши юрточники они заготавливают лес этот лес называется турпантал либо каратал на кыргызском он произрастает на южном береге Иссыкуля на следующий год когда поступает заказ перед изготовлением каркаса самой юрты мы очищаем от коры и сушим в естественных условиях в течение 15-20 дней то есть здесь как мы знаем есть ветра и вот в естественных условиях юрта сушится. А как мы понимаем, что луки э, уже высохли, они принимают вот такой коричневый окрас, то есть э, он полностью высох и э, готов к следующему процессу. Дальше кириге после того, как оно будет усушка, мы их складируем вот так и потихоньку берем и делаем из них решетчатые стены согласно их количеству. Друзья, в данной паровой печке под высоким давлением наши заготовки, в данном случае ууки, киреги, распариваются. То есть обретают более гибкую форму, после чего мастер достает и задает необходимую форму согласно нашей юрте. Дальше после термообработки мы делаем, ставим их в специальные формы вот в таком порядке, под углом 25 градусов и они проходят дальнейшую усушку в течение 20 дней. вторым элементом основным элементом является кириге кириге это стены канаты еще и называют это тоже основная часть основная одна из нагрузок идет именно на кириге поэтому кириге тоже изготавливается из дерева турпантал который мы вам ранее показывали происходит те же те же этапы обработки то есть очищение от коры термообработка и потом из них делают решетчатые стены Далее самый основной, может быть, всем известный и популярный, который находится на нашем флаге, это тюндук, либо шанрак, как его называют. Вот он состоит из окружности и сделан из таких перемычек. Тюндук вот. тоже делается из турпантала, либо тала, простого тала. Вот, как видите, данный тюндук является изготовлен для 9-метровой юрты. Он в диаметре примерно 2 метра, очень большой тюндук. Вот. И проходит те же самые стадии, те же самые обработки, полностью очищается от шкурки и проходит стадию естественной сушки в естественных условиях в подтверждение наших слов о качестве наших юрт, юрта нашей технологии что мы следуем нашим традициям которым уже много сотен лет даже тысячелетиями Вот я, один из ярких примеров у нас мы храним да это юрта который ну по разным оценкам примерно сто лет сто лет вы можете обратить внимание это вот тюндук киреге и вот здесь лежат луки. Вот этой юрте уже почти до 100 лет, как я говорил, в отличном состоянии. Даже сегодня можно ее поставить, легко перевести на лошади, на верблюде. Ну конечно, раньше изготавливали юрты более мобильные более мобильные, которые можно было перенести, перевести, либо откочевать в горы, вниз обратно. И э, вот яркий пример, мы храним наследие, мы храним традиции. В вот этой уже более, как я же сказал, очень много лет. Мы соблюдаем эту технологию, по этой технологии производим по сегодняшний день. Ранее, как вы знаете, не было никаких, а, скажем так, пропиток, каких-то химических средств. Но именно вот природным, а, природным антисептиком... Нам удается изготавливать самый лучший каркас, лучшего качества. И, пример, вы, как вы можете видеть, весь каркас юрты здесь перед вами.